Всем привет, пациенты палаты Немиркин. Если вы здесь недавно, добро пожаловать. Задумывались ли вы когда-нибудь, что именно делает вас привлекательным для других людей? Работаете ли вы над тем, как выглядит ваша кожа? Какая у вас стрижка? Насколько искренна и заразительна ваша улыбка? Склонны ли вы игнорировать совершенствование личности из-за неосязаемых результатов, которые это может дать? Сегодня мы хотим напомнить вам, что поведенческие улучшения имеют такое же или даже большее влияние, чем физические. Чтобы помочь вам чувствовать себя более уверенно, вот шесть признаков того, что у вас привлекательная личность. Один. У вас отличные навыки общения. Вы располагаете к себе, хорошо говорите, открыты, искренни и честны? Это все признаки того, что вы отличный коммуникатор, и это хорошая черта характера. Даже если вы скорее интроверт, чем экстраверт. Обладать отличными навыками общения вам все равно по силам. Будучи интровертом, вы все равно можете внимательно слушать, задавать интересные вопросы и, возможно, вести себя более спокойно, по-своему подходя к собеседнику. Аутентичность и честность также важны для того, чтобы быть хорошим собеседником. Это помогает людям довериться вам и захотеть общаться с вами из-за того, насколько вы непоколебимы и правдивы, и как хорошо вы их слушаете. Два. У вас позитивный настрой. Могли бы вы назвать себя позитивным человеком? Если вы человек, который в целом настроен позитивно, то ваша личность гораздо более привлекательна, чем тот, кто предпочитает все время жаловаться и дуться. Общеизвестно, что оптимистично настроенные люди более здоровы физически и психически, а также имеют больший профессиональный успех, чем те, кто настроен более негативно. Люди будут чувствовать себя более привлекательными для вас, если вы будете демонстрировать им больше положительных эмоций, таких как любовь, доброта, счастье. 3. Вы уверены в себе. Вы когда-нибудь чувствовали, что вас привлекает чье-то чувство уверенности и самоуверенности даже больше, чем его внешность? Уверенность в себе считается одной из самых привлекательных черт личности. Ваша уверенность может быть использована как актив, который показывает, насколько вы увлечены и вкладываетесь в важные для вас вещи. Уверенность в себе привлекательна, потому что она показывает, что вы верите в себя и имеете высокий уровень самооценки. Четвертое. Вы отличный слушатель. Если у вас отличные навыки слушания, это делает вашу личность более привлекательной и притягательной. Когда вы активно слушаете, что говорят другие, это показывает им, что они вам не безразличны и что их слова важны для вас. Например, если кто-то рассказывает вам действительно важную историю, а вы отвечаете ему в общих чертах и без комментариев, то вы даете ему понять, что на самом деле не хотите слушать его, а хотите говорить только о себе. Пятое. У вас хорошее чувство юмора. Вы остроумны и с чувством юмора? Нравится ли вам смешить других? Если вы можете заставить других смеяться, примите это как комплимент. Заставить людей смеяться может быть непросто, потому что у всех разное чувство юмора. Но если у вас есть талант и умение смешить людей, это очень ценно и делает вашу личность еще более привлекательной. Когда вы обладаете быстрым умом, вы используете как когнитивные, так и эмоциональные процессы, чтобы придумать свою шутку, поэтому вы также в целом более интеллектуальны. Шестое. Вы открыты для нового опыта. Готовы ли вы пробовать новые ощущения? Вы больше рискуете? По словам Адриана Фернхема из журнала Psychology Today, склонность к исследованию возможностей – одна из черт, которую люди ищут в партнере. Ваша готовность пробовать новое показывает окружающим, что ваша личность гибкая и открытая, что делает ее гораздо более привлекательной по сравнению с теми, кто более замкнут. Итак, если вы готовы к новому опыту, значит вы обладаете двумя наиболее привлекательными чертами личности – гибкостью и открытостью. Самая привлекательная личность, которую вы можете иметь – это та, в которой вы наиболее верны себе. Относились ли вы к какому-либо из этих пунктов? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще. Использованные исследования и ссылки перечислены в описании ниже.